Жена с любовником занимается любовью. Вдруг неожиданно звонок в дверь. Любовник подскочил. Кто это? Кто это может быть? Она, ну-ка, кто? Скорее, скорее на кухне? Это же муж. Он, а что мне делать там на кухне? Да встань, как статуя, и стой. Открывает она мужу дверь. Муж заходит, раздевается, идет на кухню. И спрашивает. Дорогая, а это-то кто? Она... «Да как-то эта статуя у наших соседей Ивановых такая же стоит, и я себе купила. Правда, хорошая, а?» Муж ни слова не ответил. Наступил вечер, легли они в постель. Все у них было прекрасно. Жена заснула. Муж... Идет на кухню, открывает холодильник, достает ветчину, сыр, делает такой прям смаченный бутерброд, засовывает этот бутерброд мужику в рот и говорит, слушай, я у соседей два дня простоял, никто не покормил.